Привет, горожане, утро раннее, 8 часов, чуть более, магазин открылся, я туда сгонял, сейчас сижу себе, шуршу, шуршу, шуршу, шуршу, эх, блин, горожане, горожане, как я вас всех люблю, и себя тоже в том числе. Просто, ну, обожаю. Купил, блин, тут закуси. Такой рулет, блин. Белорусский. Вообще вкусный, блин. Ой, блин. Ну, купил, потому что кота увидел на улице. Возле магазина. Жалко стало, я к нему проникся. Думаю, дай куплю. Ну, куда мне отрезали, посмотрел. Думаю, нифига себе. Все котам отдавать не буду. Половину отдал. И шкурку тоже. Курка, кстати, натуральная. Из кишки сделана, какого-то животного. Ну, вкусная, блин, вот сейчас буду есть. Их. Ну, типа закусывать. Уналил ну, тут себе. Видно, тут, не видно, блин. Тут, конечно, плохо видно. Но зато вот. Кусок неба. Он всегда у меня присутствует. Как логотип. А так, блин, тут вообще в классном гараже. Прохладно уже стало. Все-таки ноябрь середина ноября, ух, середина ноября, праздник, блядь, никто не отмечал его, а раньше, блядь, столько было, блин, флагов, шариков и знамен, а теперь, блядь, все хотят похерить, ну, нафиг нам социальное государство, все будет это, школы платные, блядь, как это кто там сказал, блядь, один? Козлиная рожа, блядь. Я забыл, как его звать, но Козлиная, блядь, серьезная. Что к 30 году будет все платное. Максимум, что до третьего класса будет бесплатно. там до второго, блядь. Ну, может, до первого скоро сделают. Подождите, бля. Ебаный его нахуй. Пройдет еще лет 20-30. Вот ваши дети или внуки. В 20 лет, блядь, будут ходить без зубов, блядь. Если денег не будет. Ну, без зубов ходить будет. Страна без зубов, я... Или как там, блядь. Незрячих, без зубов, блядь. И хромых, нахуй. И, блядь, картавые все будут, блядь. У логопедов, блядь, не, не полечишься. Блядь. И картавые, блядь, они там, блядь, в правительстве сидят, блядь. блядь у каждого, блядь... За границей дети, блядь, недвижимость и гражданство, блядь. Тройное, блядь. Может, черное, блядь, скоро придумают, ёпта. Этот, блядь, лысый пидор, блядь. Не лысый, блядь, а полулысый, блядь. Ой, блядь, ну и не пидор, блядь, а хуже, блядь. Бурдалак, блядь. Сука, блядь. Сделайте меня Бэтменом, блядь. Я, блядь, как полечу туда, как ему, блядь, по ушам, блядь, настучу. Как он, сука, блядь, задумался, блядь. Пидорас, блядь. В историю сегодня войдет, конечно, куда он денется, блядь. Сталин предзем, всех победи. Блядь, Сталин нам нужен, новый только. Не тот, который был, блядь. Ну, от него надо, блядь, позаимствовать многое. Блять. Просто суки на местах там, блядь, поняли по-другому, блядь. Там уже, блядь, коряво действовали так, что, блядь. Ужас, блядь. Как и сейчас, блядь. Водопровода нету, б твою мать. Люди живут, блядь, без воды чистой, блядь. Тебя бы пидорас, сука, хоть один раз туда, блядь. На месяц посадить, блядь, чтобы ты там, блядь, пожил, блядь. Поддонок, блядь. Ой, блядь, пацаны, пацаны, блядь, в гараже, блядь, ну, сука, у нас нет движения, блядь, я так пошел бы, блядь, похуй, зовите, блядь, ну, блядь, дорогу если оплатите, приеду куда угодно, нахуй, блядь, сжигать себя не буду, блядь, но буду до последнего стоять, блядь, пока, блядь, инеем не, не покроюсь, блядь, как Карбышев, блядь, Это, блядь, люди за что отдавали, блядь, жизни своих, блядь, чтоб такие сейчас пидорасы, блядь, нефтью владели, газом, блядь, и что там еще, блядь, скоро с хвойными иголками, блядь, займутся, нахуй, ой, блядь, ладно, люди-человеки, простите меня за мат мой, мат мой, блядь, и без мата никуда, блядь, если бы я был, блядь, иностранцем, я бы, конечно, там, факел, факел, -фак -фак говорил бы, а так, Говорю, пидорасы, блядь. Это уже, блядь, не знаю, высшая похвала, блядь. Ой. Вот я выпил. За этих. Ой, блядь, пидорасов точно, блядь. Не сидите на диване, выходите. Если б я там, бля, был, там где должен быть, бля, я бы там был. Все, бля. Ладно, ой, бля, фу. мозги, бля, переклинила. Ну да, не сидите, выходите. Бля, Платошкин, бля, не знаю, бля, правду говорит, не, ну, блядь, ну, хочется верить человеку, потому что блять, ну не обмануть же, блядь, простого человека просто так, блядь. Мозгов не хватит, блядь. Поэтому, блядь, я ему и верю. Потому что что ни слово, то правда, блядь. Я его чувствую, блядь, это... Своими фибрами души, блядь. Человек на правильном пути, блядь. Ой, блядь, ебаный свет, нахуй. Куда мы катимся, блядь? Вернее, докатились, куда мы докатились, блядь? Куда мы дальше катимся? Ой, люди, люди, блядь. Сука. Ну, блядь, в тюрьме, думаю, намного, блядь, проще живут люди. Ну, как при Сталине жили, блядь. Он же уголовник. Ну, у него было, блядь, закон есть закон, блядь. Там были прописанные законы. Ну были, блядь, и человеческие, которые, блядь. Ах, сука, украл, блядь. Крыса, блядь. Значит, нахуй тебя, блядь, до гола раздеть, нахуй, на севера, блядь. Пиздуй туда, блядь. И всех твоих родственников тоже туда, потому что, блядь, нехуй на них переписывать, блядь. Ой, блядь, ебаный свет, не знаю, всё, блядь, у меня кукушка поехала, блядь. От всего от этого, блядь, безобразие, блядь. Ой, бля, люди, люди, люди, люди, люди, бля, москвичи, бля. Давайте, блядь, действуйте, ёбка мать. От вас все зависит. Вы же, блядь, центр, блядь, вселенная, блядь. Чего, блядь, с нас москалей, блядь, никак не, блядь. В Хабаровске люди живут, блядь. Должны жить, жить лучше, блядь. А живут хуже, блядь. Почему? А потому что? Такие, блядь. Ёб твою мать. Это брать надо у них давно уже. Пришел этот, блядь, гном, блядь. Как его там еще назвать, блядь, не знаю. власти, себе. Ну, сейчас обслуживают тех, кто его привел, блядь. Присмыкающиеся, блядь. Пока я у власти, блядь, пенсионной реформы не будет, блядь. Это, блядь, ну, как его считали, рыцарь сказал, блядь, рыцарь сделал, блядь. Он оказался, блядь, проституткой, ёпта мать. Нарушил собственное слово, блядь. И сейчас забыл про это, блядь. Его спрашивают, блядь, про Чубасика, ты его посадишь, а он, блядь, э, блядь, и про Америку, да, опять, нахуй. Ну да, американцы, блядь, хоть... У каждого там виза, блядь, и шмиза, блядь, и гражданство, нахуй, блядь. В этом, блядь, Евросоюзе, блядь. И Виргинские острова, блядь. Ну, я твою Ой, сука, блядь, ебаный свет, нахуй, блядь. Навальный этот, блядь. Он молодец, конечно, да, базара нет. Ему, блядь, за это нужно памятник поставить, блядь. Какой-нибудь такой, блядь, своеобразный, блядь. Он-то тоже такой, как бы. Ну, молодец, блядь. Базара нет, блядь. Такие в обществе должны быть, блядь. Обиженные, ограбленные, посаженные, блядь. И выпущенные, блядь. Ну, брат-то сидит, блядь. Какая там, блядь, правда жмауда, не знаю, блядь. Ну, Навальный молодец, блядь. Этот, как его. Витя, блядь, или как его, блядь. Ой, блядь, Витя хочет выйти, блядь. Видите, блядь, видь столько сидит, блядь, и вообще не по делу, блядь. Ёб твою мать. Спецназовца, блядь, избил, блядь, какой-то, блядь, студент, нахуй, на туре, блядь. Так что там за спецназовцы, блядь, если, блядь, ему локоть сломали и там предплечье, что там, блядь. Я посмотрел эту, блядь, передачу, я там вообще хуял, блядь. Ёбаный урод, блядь. А как, блядь, женщин бьют, блядь, живот, нахуй. Нихуя, блядь. Все заебись, блядь. Пидора этого сдали, блядь. Свои же сдали, блядь. Не правильно сделали. Не сдали, блядь, а выявили, блядь. Такие, блядь, негодяя, нахуй, б твою мать, блядь. Куда страна скатилась, блядь? Сука, как началось, блядь, с этого пляшивого, блядь, с пидора, блядь. Началось давно, блядь, как только Сталин умер, блядь. Сразу проекты все позакрывали. А у него были такие грандиозные, блядь. Вот этот мост, который, блядь, Путин там строил, там, блядь, Магазманов пел, блядь, и там запускали, блядь. Сталин хотел построить, взял, собрал, блядь, научных работников, там профессоров они сказали. Ну, можно и построить, а можно и прорубить, блядь, в скале. И то на то и выходит. Одинаково, блядь. Только, блядь. Умер, блядь, и все, пиздец, нахуй, блядь. Этот, блядь, украинский, блядь, ну, плешивый, блядь. И кукуруза, кукуруза, пришел к власти, блядь. Сука, его, блядь, снесли, блядь, и понеслось, блядь. Понеслось, неслось, неслось, блядь. Ну, союз был, блядь, не ходишь, такое крепкое государство, что, блядь, там, блядь, спотыкались, шапки ломали, блядь. Ну, тут, блядь, пришел, этот, как его, ну, плешивый этот, блядь, с пятном на башке, блядь. Говорили, блядь, придет к вам меченый, блядь. начнете страдать, блядь. После него, блядь, этот, нахуй. Огромный пьяница, блядь, пришел, ля-ла-ла, блядь, нахуй, танцевальщик, блядь. А потом этого, я ухожу, блядь, нахуй, на туре. Ну, рыба-то в блядь, у меня тут есть один, тут, блядь, в загашнике тут, блядь, и э, этот, нахуй, да. Блядь, я тогда плакал, блядь, я помню, блядь, нихуеть, себе 2000 год, блядь. У меня, блядь, слезы потекли, думаю, блядь, какой Боря хороший, блядь. Он какой хороший, блядь. Его заставили, сука, сказали, слушай, пока, блядь. Ну да, это, я так понял, что да, блядь, хорош, нахуй, блядь, торговать страной, блядь. Вот сейчас, блядь, придет такой нихуя, КГБшник, блядь. Ну, такой, блядь, хули его привели к власти, блядь. Чубайсы, блядь, эти. Ну, поэтому до сих пор их, блядь, посадить не может, потому что обязан, блядь, хули как посадить? Либо посадить, либо убить, нахуй. Ну, посадить как посадишь, блядь? Он же расскажет нам все, блядь. Как там пойдет это, блядь, малява, блядь, вокруг, блядь, <с> по стране, блядь. Я подписываюсь, блядь, туда-сюда, нахуй, лишить его короны, блядь, блатной, блядь. Ну, хм, такая же хуйня начнется, Нет, блядь, ну он сразу, ну, я, блядь, ну, конкретный вопрос задали, а он, ням-ням-ням-ням, блядь. И про Америку начал рассказывать. Ну да, блядь, Америка, конечно, там, нихуя себе, блядь. Там же вообще пиздец, блядь, против нас, блядь, там... Хм, иглы, блядь, все. Ой, блядь, я на, не свет, нахуй, блядь. Люди дорогие. Блядь, ну не сидите дома, блядь. Если бы я был, блядь, на, блядь, где вы там есть, блядь, я бы, блядь, вышел. А так я, блядь, сижу в другой стране, блядь. Но за вас болею, потому что я, блядь, Русский, не россиянин, блядь. И там родился, блядь. Подрос там, блядь. А вот здесь, блядь. В другой стране, блядь. Тоже такая же, блядь. Не лучше, чем ваша, блядь. Тут такой же, блядь. Если, блядь, перечислить все, блядь. Вы сразу угадаете, откуда я, блядь. Там, блядь, такую вот шляпу несет, блядь. Да они все одинаковые, блядь. Пора, блядь, менять. Менталитет. Сука, всех, блядь, раз, нахуй их, блядь, в одну кучу, блядь. И Шт, нахуй, блядь. Кошель, блядь, такой, блядь. Снизу груз, блядь, огромный, блядь, чтобы они, нахуй, пум блядь, и утопить их, нахуй, блядь, чтобы их больше не было, блядь. И вместе с семейством, блядь. Это потом, блядь, вырастут и будут мстить, блядь. Всех нахуй утопить блядь. Всех нахуй. Отобрать все, что есть, блядь. И чего даже не было, блядь. Ну, о чм они мечтали, блядь. Вс, нахуй. Там. Пью, Пью. Ай, блядь, страна, страна великая, блядь. А так, что, блядь, остается только что смотреть на гараж, блядь. На замки, блядь, вокруг. Гаражей, блядь. Блядь, еще и ходят, лазят, блядь. Не знаю, что они там искали, блядь в гараже простом, блядь, не в гараже, блядь, кому там, блядь, сарай, нахуй, блядь. Может тренеры говорили, как замок скрывать? Ебаный свет, нахуй, блядь. Да люди да, блядь, ошалели, блядь, от вашей власти, блядь. Когда уже люди проснутся, блядь? Ну, блядь, всех не пересадишь, блядь. Ну, если, блядь, все в тюрьме будут сидеть, так. А что вы будете делать тогда, блядь? зачем За, за счет чего кормиться, блядь? Нахуяся, блядь. Ой, блядь, сука, ебаный. Хоть бы один пришел правитель, который бы сказал, блядь, шан нахуй. Как Гоцман сказал, блядь. Шан нахуй, блядь. В стране должен быть, блядь. В городе, он сказал, блядь. Должен быть порядок, блядь. И что такое, блядь. Вы меня поняли, блядь? И блатные ему сказали, да, блядь. Ну, сука, блядь, Жуков подвел, блядь. Арестовал всех, блядь, нахуй, ёпта мать. Пиздец, блядь. Ай, блядь, ебаный. У каждого углы, блядь, и у меня есть они, блядь, и такие конкретные, блядь. Тюрьма, блядь, да, блядь, тюрьма меня, может, воспитала, блядь, но... Дала мне понятие, блядь, о людях, блядь. Я там столько видел, блядь, насекомых, блядь. Так что тут, тут, блядь, вы не увидите блядь. Эх, пацаны, пацаны, чпук, пум-пум. Все равно я вас люблю, потому что вы... Да мне лайки нахуй нужны. Я просто хочу, чтобы вы это поняли, пацаны, блядь, которые сидят в гаражах, блядь. Не думайте, что завтра, блядь, гараж останется кому-то, блядь. Да завтра гараж, блядь, пропадет, пта, потому что никому нахуй не нужен будет, блядь. А вот сейчас, блядь, а, не знаю, блядь, я громко говорю, блядь, но соседи ходят, такие, блядь, уже. И, блядь, себе свет, блядь. Ты доба, конечно, блядь. Не знаю, блядь. Вот такая. Вот такая, вот такая, вот такое, блядь. Простите меня, блядь. Горожане мои. Пацаны, я, блядь, выкладываюсь весь, блядь. Я не вру, блядь. Не пиздю, блядь. Я, блядь. Фу, я капает душой на душу. Вот. Не знаю, может, неправильно сказал, блядь, но не знаю, да. Но тот, кто сидит в гараже. Блядь, не тот, кто не сидит в гараже. Кто-то горожанам завидует поларанеб. Мне, конечно, завидуют многие, блядь. Прям, У кого нет гаража. У меня есть бы ну, спасибо папе. Ой, пацаны, пацаны, блядь. Все равно мы должны быть, блядь, вместе. Ну у тебя нет гаража, блядь. Ну нету, блядь. Ну что сделаешь, блядь? Ну придет время и будет. Ну не у тебя, так да, вот, сына твоего. Ну, если ты этого захочешь, ему скажешь там, сынуля, блядь, построй себе гараж. Он построит. Чего бы это ни стоило, если, блядь, батька ему скажет, блядь, слушай, сынку, блядь. Я такой же, блядь, на украинском, и на белорусском, блядь, и на российском, блядь. Хотя я сам россиянин, блядь. Родился, блядь. В такой отдаленной области, блядь. И батя нас возил, блядь. Холин, военный, блядь. Туда, сюда, блядь. Батя у меня был, да, блядь. Ой, блядь, пацаны, пацаны, блядь. Эх, не знаю, блядь. Пишет, не пишет, блядь. Все такие, блять. Да нам никто не страшен, блять. Чем мы там, блять, трясемся, блять, ракеты выпускаем? Ну ладно, базара нет, блять, должны быть. Ну ты заботься, блять, о тех, кто, блять, вокруг тебя живет, блять. Сука, блять. Козлиная рожа, блять. Да, блять. Забыл он, блять, забыл. Просрал, блядь, ее вообще, блядь. Я бы рассвел, блядь. Сейчас, блядь, седну на велосипед и поеду. Ну, куда поеду? Ну, куда-нибудь. Ну, зато поеду. Граждане, граждане, блядь. Я вас люблю, потому что вы не любите меня. А может, ну, а может, ты любишь? Блять, хочу этого, блядь. Путин нахуй. Путин, блядь, Путин, блядь. Песни сочиняли. Там люди в натуре там балдели от него. И он, сука. Пока я э, власти, блядь. Ну посмотрите там видео, там вообще пиздец. Никогда реформы не будет пенсионной. И он такой хуякс, блядь, у вас всех. Нахуй одел. И нас одели там, и там, блядь, еще отденут, Это ж только была проба, блядь. Сука животное, блядь. Голосуйте за Платошкина. Или как? Ну, ну да, блядь, ребята, блядь, я не знаю, блядь. Платошкин, блядь, ну, хороший он или плохой, блядь. Ну, я его слушаю, блядь, я ему верю, блядь. Слушаю Путина, блядь, ну, пиздец, у меня, блядь, отрыжка нахуй, ёпта. Хорош пиздец, чмо, блядь. Ну, проститутка, блядь. О, этого человека слушаю, блядь, и говорю, да. Да, блядь, да, блядь. Я точно так бы и сказал, блядь, если бы меня спросили, блядь. Там один хуй пишет, блядь, нахуй, в соцсетях, блядь. Да, пацаны, блядь, да, блядь, да, да, да, да, блядь. Ну и, блядь, хотел Путин в блядь, в этот, как его, в эстаблишмент. Ну, он же у него в эстаблишмент, блядь, так он у него вошел, блядь, пта. Сука, блядь, мразь, блядь. Если я тебя на том свете встречу, блядь, ну, там, говорят, не ерутся там вообще, блядь, все. Ну руку не подам, блядь. Фу, блядь, плюну нахуй на эту живность, блядь. Пидарас, блядь. Хуже, блядь. В тюрьме, пидарас это, блядь. А тут на свободе, пидарас, блядь. Вообще, блядь, не знаю, блядь, другого слова, блядь. Не знаю, что придумать, блядь. Может, какое-нибудь космическое мне пришлют, блядь, эти... Паразит, блять. О, вот паразит, блять, точно, блять. Пенорас тут все равно, блять, за счет своего ропа, жопы, блять, живет нахуй. А паразит, блять, вообще нахуй живет, блять, за счет, блять, других паразитов. О, паразит паразитов ебное. Еб твою мать, блять, песковые эти, блять. Шуры муры, блядь, баный ворот, нахуй. Пидорасы, блядь. Много бы хотелось сказать, ну, блядь. Ай, блядь, ебаться в кружечку, нахуй. На туре. Арматуре, блядь. Так что, блядь. Русская нация, блядь. А тут, блядь, там собрались все, блядь. Все, блядь, логопеда надо каждому, блядь. Я, блядь, и в рай, блядь, этот нахуй там на этом канале, блядь, шустрит, блядь, орет, блядь, так орет, что, блядь, охота, блядь, там прийти, блядь, пусть бы меня пригласили, я бы зашел туда, блядь, за 500 рублей, блядь, они же там ему деньги предлагают, я бы, блядь, блядь, вышел бы, как дал бы ему в челюсть, блядь, чтобы он, сука, там повалился, блядь, в этих пиджаках, блядь, вс. Ёб твою мать, блядь. Что не пиджак, что Италия, блядь, там и что там колаборация, блядь, я вот так смотрю, это, блядь. Ну там есть, блядь, закидон ты. Вы там думали, что у меня пиджак, блядь, от того-то, оказывается, вот он пиджак, блядь, и он такой, не, блядь. ебал ты свою, блядь, вывалил, сука, поддонок, блядь. На пидор, блядь. Ещ, блядь, ну, путинист награждает, блядь. Миндалью, блядь. За что там, не знаю, блядь. Ну, на что наградил, блядь? Пиздец, блядь. Ну и страна, блядь. Родная, блядь, ты моя, блядь. Я тебя люблю, блядь. Никогда не кину, блядь. Никогда не уеду. Мне нахуй. Я там ездил, блядь, за границу однажды, блядь. Однажды. Ну, когда то хотел поехать, не, блядь, визу не дали. А тут, блядь, и поехал, блядь. Съездил, посмотрел. Да ну нахуй, ⁇ п твою мать. Они все мечтают, блядь, жить в Советском Союзе, блядь. Пидорасы, блядь. И эти пидорасы нам, блядь, еще пихают эту хуйню, блядь. Животное, блядь. Блядь, это, это еще я не все сказал, блядь. Можно говорить и говорить и говорить и говорить и говорить, блядь. Зато у меня небо, блядь, золотое. Вот оно, блядь, где оно тут, блядь? не видно его, ну, все равно, блядь, не важно. Хотя, блядь, не важно. Важно, блядь. Вот оно, блядь, небо. Золотое, блядь. Да, блядь, ну то перекрыл, короче, вот оно. Это, блядь, тренд, нахуй. Ха -ха. Бочка с водой. И крыша, блядь, над головой. И антенна. И, и липа стоит там, блядь. Такая огромная, блядь, нихуя себе. Мы тут вместе с ней росли, блядь. Ну, такая, блядь, пиздёсная. Такая вот отвечающая, но это такой, который, блядь, как, бы. раз за это деньги возьмите Ой, бля, люди, люди бля. вот я в, в этой луже блять падал блять вот в эту лужу я падал ну падал пропадал да, потом Ебаный в рот, блядь. Похуй им народ, блядь. Им свое клановое, блядь. Клановое, блядь. Сука, мерзостью, нахуй. Вы сдохли все, блядь. Я вам посылаю каждому, блядь. Эту, блядь. Проклятие, блядь. Ну. Говорят, блядь, прошлешь, пошлешь проклятие, сам будешь проклятый, блядь. Ну я, блядь, посылаю вам каждому, блядь. Каждому из пятнадцати республик, блядь. Каждому посылаю проклятием, блядь. Ну, хуй с ним, блядь. Я один, вас 15, блядь. Чтоб вы сдохли, нахуй. И чтоб все ваши последователи, нахуй, болели и страдали, блядь. Пидорасы, блядь. Забыли про людей, блядь. Которым, блядь, ну, что бесплатно не лечиться, а что бесплатно не учиться, блядь. Нет, блядь, хули, блядь. Все воруют, блядь. Конечно, денег не хватает, пидорасы вы, блядь. Вы не пидорасы, вы пидоры, блядь. Вы, блядь, раньше этому, сука, блядь, в эту, блядь, челку верил, блядь. Этого козла я видел, блядь, еще давным-давно, блядь. Как только, блядь, может быть, он пришел, он приходил к власти и говорил, блядь. Не верьте им, блядь. Это я вам отвечаю, блядь, Это я собственными, блядь, ушами и глазами видел и слышал, блядь. Он на Динамо там выступал, блядь. Этот, блядь, пахахерик или как он там, блядь. У нас денег столько, что нам нахуй не надо ваши деньги. Мы, блядь, воровать не будем, блядь. Это он так говорил, блядь. Не верите, блядь. Ну, хуй его знает. Может, сохранил где-то запись такая, блядь. Жаль, мне не было тогда. ты не было ни у кого, блядь, телефонов. Ну он так врал, блядь. У нас денег столько, что мы, блядь, мы ваши деньги брать не будем. Мы, блядь, найдем где. У нас своих хватает. И врал, блядь, сука. Пришел к власти, блядь. Ой, блядь, ебаный свет. Хоть бы сделал что-нибудь, блядь. Все Машаров вспоминает, блядь. Сталина и Машарова, блядь. Вс, пиздец, нахуй. Пиздораса, блядь. Ну да, блядь, сейчас нахуй. А! Приедут к ГБ, нахуй, вчерам посадят. Конечно, не приедут, ёпта. Хули меня садить, блядь? таких как я, блядь, так полстраны это, блядь. Так чурим не хватит, ёпта. Ну, в России, да, блядь, там уже, блядь, коррупция такая, блядь. Про Белоруссию хули говорить, блядь? Нет, это Узбекистан, блядь, Таджикистан, блядь. Украина-то вообще, блядь, проститутка, блядь. Их никогда не любили, блядь, этих хохлов, блядь. Они все, блядь, за каждую копеечку, блядь, готовы были жоп подставить, блядь. Вот они подставили ее, блядь. Сейчас уже землей торгуют, ёпта. Ёпта, вот нахуй мне земля, блядь. Ч ⁇ от нее? какая польза, блядь. Давай забер ⁇ блядь. Американец, итальянец, блядь, им никому не продадут, блядь. Сука, пидорасы, блядь. Ну, блядь, нахуй это Украина, блядь. Там... Россия, блядь, сидит нахуй, потому что, блядь, торгуют нахуй, блядь, там животные, блядь, пособирались, блядь, ебаные, блядь. ЛНР, ДНР, блядь, признать не хотят, блядь, потому что, блядь, процедент, блядь. Да идите вы нахуй, блядь, вас, сука, каждого надо, блядь, блядь, как дать нахуй, чтобы, блядь, у вас, блядь, переполненные ряпонки лопнули, блядь. Сука, пидоросня, блядь. Шоу там создавали, блядь. Ну, эти, блядь, на телевидении, блядь. И эти, блядь, Сабеевы, блядь, нахуй, то кеды все меняют, блядь. То зеленые, то фиолетовые, блядь. Бегают туда-сюда, тебя удаляют, тебе красную, как тебе желтую, блядь. Этот, еще захлебом такой. Блядь. Ну, высер, блядь, этот, как Соловьевский, блядь. Сначала этого Аиста там, блядь, аист там сначала, блядь, махал крыльями. А сейчас теперь, блядь, какой-то, блядь, барсук, блядь. блядь, Соловьев, блядь. Им похуй, у них там дачи, хуячи передачи, блядь. Они там, блядь, все о фейках, блядь, мечтают, нахуй. Мечтаю я о фейках, мечтаю я о лайках, блядь. Ёпта. А вы у блядь. Сидите там, блядь, на задних местах, блядь. Сдаёте хаты, блядь, и балдеете, блядь. Подождите, блядь. Вы сегодня живете хорошо, блядь. Завтра будете жить еще лучше, блядь. Дети ваши, блядь, будут ходить без зубов, блядь. Ну, если денег не будет. Ну, если бабки будут, конечно, блядь. Ну, пару человек там будет, блядь, правительство улыбаться. А все остальные, блядь, там внизу, блядь, будут жалеть, что, блядь. А как, блядь, сало съесть, блядь, или колбасу, блядь, блядь. При первой же укусе, блядь, болит Десна, блядь. Нихуя не понимаете, блядь. Ну, вам всем придет пиздец, конечно, рано или поздно, блядь. Потому что, блядь, ты как государство, блядь, как Россия, блядь. Без нее, блядь, мир, блядь, рухнет, блядь. Вы нихуя не понимаете, блядь. Он до пизды. А, блядь, до пизды, блядь. Африка он до пизды, блядь. Вы предали, блядь, Югославию, блядь. Пацан, который, блядь, стоял, блядь, с нами раз на раз, блядь. Кого а его нахуй предали, блядь? Так кто вы после этого, блядь? Пидорасы, блядь. И получается, блядь, я пидорас, блядь. Глядя на вас, блядь, суки, нахуй, животное, блядь, да вас хуй туда идет, блядь, вас надо, блядь, раздеть, нахуй, блядь, да на и нахуй, и, блядь, пнуть под жопу, нахуй, чтобы, блядь, побегали, блядь. Ну, а, блядь, пидорасы, пидорасы, блядь, суки нахуй, блядь, чё вы, ну бабки нахуй, гробу их нету, блядь, ну, сука, я думаю, что, блядь, мне Господь даст возможность, я вас там, пидорасов, блядь, буду каждому показывать, вот, это пидорас, блядь, ну, тогда, блядь, нет не будет спокойствия даже, блядь, в раю, нахуй, для вас, блядь. Сука, ада нету для вас. Был бы ад, блядь. Блядь. нахуй, жарить, хуярить, нахуй блядь. Вы, пидорасы, тут, блядь, мечтаете о детях своих, блядь. Ебаный в рот, блядь. Не знаю, что сказать, блядь. Говорю, что хочу, блядь. Да. Ой, страну, блядь, угробили, блядь, банный свет, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Ну <связывается> что, блядь, наговорил <связывается> тебе на срок? Да похуй. Всех не посадишь, пта, блядь, блядь. Блядь, всех посадить надо из тебя тогда туда. Всех не посадишь, блядь. Блядь, назревает бунт, пта. Люди, блядь, уже так устали, что, блядь, даже я, блядь, уголовным сроком, блядь. Рискую, блядь. Блядь. Ну, не боюсь, блядь, потому что, ну, нахуй, хватит бояться уже, может, блядь, это, может, блядь, их там, блядь, ранить, блядь, кого-нибудь, сука. Дети ходят в школах, стреляют, блядь, пта. Блядь, зря малые, блядь, не так, блядь, поступили, блядь. Надо было, блядь, прийти к вам в Думу, нахуй, и вас там, блядь, тюп, тюп, тюп, блядь, всех перестрелять, блядь, их. То ли в форму принимал тебе егашные блять э, блять пацаны пацаны блять ну, такое заяви на официальном уровне сейчас приеду блять скажут пта ты блять террорист нахуй а ты кто блять мразь блять сука животное блять банный в рот блядь. блять хочу плакать блядь. Только слез нету, блядь. Хотя, блядь, слезы у меня есть, блядь. Это на всякую ботву-матву, блядь. Слёзы у меня, блядь, выступают, я, блядь, такой. Я сентиментальный человек, блядь. Ну, знаете, блядь, пацаны, пацаны, блядь, горожане. Извините, что я называю вас, блядь. Пацаны, вы не пацаны, вы горожане. Игорь, Укр, Бан, вот я в своей жизни, бля, повидал, бля, друзей, блядь, и товарищей, блядь, которые в оконцовке, блядь, нету их, блядь, они такие не друзья, не товарищи, они такие все, блядь, все, когда у тебя бабки есть, блядь, блядь, вот остался один, блядь, был он товарищ, блядь, и тот, блядь, ёпта, мы с ней. со школьной скамьи, блядь, на скамьи по зимы дружили. Блядь, однажды ко мне пап подплыл, блядь, я на удочку рыбу ловил, блядь, он такой, блядь, купался, блядь, в шапочке, блядь, в зимней, блядь, подплыл, блядь, я на него посмотрел, блядь, и такое желание было, блядь, его, нахуй топить. Ну я правда такого не сделал, блядь, такой. Перестал ему отвечать, блядь. Ну, Что-то, блядь, там квакал, квакал, блядь, попал дальше, блядь. Ну, блядь, и сдох нахуй. Не умер, а сдох, блядь. Это мозгового, блядь. Этого. Ой, блядь, ебаный свет, нахуй, ну да, блядь, мне в жизни досталось, блядь, столько всего, блядь, ёпперный театр, блядь, ой, блядь, у меня была однажды в жизни ошибка, блядь, где-то ну, было, блядь, восемнадцать или там, семнадцать, блядь, может, даже раньше, блядь, ну, ну, у меня там есть одна такая, блядь, совершеннолетие, блядь, ошибка, блядь. Когда я, блядь, себя... Хотя тогда мне казалось, что это, блядь. Я стремился, я лез к этому, блядь. Я карабкался, блядь. Я за это, блядь, нихуя себе, блядь. блядь. Ладно, блядь. Блатные, блядь. Ай, блядь, сука, ну, кого-нибудь схватить, блядь, за это пиздешь, блядь. Поставить на колени нахуй. И он бы сам встал, блядь, ну где тут блатные, блядь, покажите мне, блядь. В этом, блядь, деревенском, блядь, глаголом гл гл эмирате, нахуй. Ходят тут, блядь, всех хуйня, блядь. Распространяю, блядь. б твою мать. Ну покажи мне хоть одного блатного, у кого нет бумаг, блядь. И вот они тут, блядь. Жжу, блядь. Эти мыши, блядь. Мыши не жужжат, блядь. Потом, блядь, эти, нахуй. Жжу. У каждого бумага за спиной, блядь. Такая подписка, блядь. Типа, я, блядь, нахуй. Обезуюсь, блядь. Ч ты нахуй тут себя, блядь? Тебя надо взять, блядь, нахуй. Шт. Защику тебе дать нахуй. <noise> хм, блядь. За такие, блядь, проступки только защеку нахуй. По-другому никак, блядь. <минて noise>.. <минて noise>. Бля, пацаны, простите, блядь, гаражные базары, блядь. Тут... Ну зато у меня тут, блядь, стоит, блядь, запроеб. Твою мать, блядь. Не то, что мою, а вообще каждую. Банный свет Вот, блядь. Конкретное, блядь. Выражение, блядь. Про мать, конечно, я, блядь. Переборчил, бля. Вот это да. Вот это есть. Yes. Пишет, не пишет, блядь. Может и не пишет, блядь. Ну ладно, пацаны, блядь. Все, что наговорил, блядь, это, конечно, мне минус. Ну, а для кого-то плюс. Плюс. Ладно, пацаны, блядь. Я сижу в гараже, блядь, мне все позволено, блядь. Потому что это мой гараж. Это мой гараж, блядь, это мой. Хотите, верьте, блядь, хотите, нет, блядь. Понял. Такие пироги, оказывается, ресурс закрыт и.